Добрый день, уважаемые жители города Ноябрьска. Вот смотрите, волкодавы. Порядка 15 штук. А, вот, на лыжной трассе города Ноябрьска бегают. Причем такие, знаете, по полметра высотой. Здоровенные барбосы. А, я не представился. Шишов Алексей Владимирович. Сегодня у нас 21 декабря 2020. 21 года, время 17.25. Вот нахожусь в районе лыжной трассы, лыжной базы. Вон, смотрите, впереди Волкодавы, видите? Вон они, штук, наверное, 15 здоровенных. Причем я вам так скажу, что а, 5 минут назад порвали комбинезон ребенку, разорвали, а, погнали за тренирующимся ребенком. А вот. тренировочный процесс проходит на лыжной базе вот На лыжной трассе города Ноябрьска Хотелось бы обратиться даже уже не к а, а, руководству Дюша Олимпийца Они, наверное, здесь ничего не смогут сделать А к администрации города Ноябрьска Чтобы приняли какие-то меры Потому что ну пока, вот, извиняюсь, там такие волкодавы Что и загрызть могут запросто Ну и второй вопрос Хотелось бы к администрации. Вот мне лыжники попросили. Многие, со многими общался, разговаривал. Что делается у нас вот на лыжной трассе в городе Ноябрьске? Здесь освещенная трасса, километр. Шикарные условия для наркоманов у нас, для закладок. У МВД города Ноябрьска, вот видите, вот роют. Вот, практически каждое дерево, вот, смотрите, видите. Вот, практически каждое дерево а, а, разрыто, то есть возле каждого дерева. Это делают закладки. Вот Лыжники мне сегодня сказали, что наркоманы здесь облюбовали условия по распространению наркотиков. И закладки постоянно здесь на наркоши бродят. Вот смотрите, да? Вот, видите, да? Вот следы к деревьям. Вот туда вот, видите? И вот делают закладки. Наркоманы. Для наркоманов. Любимое место. Освещенная трасса. До вечера. Ходят и закладочки делают. Уважаемая администрация, убедительная к вам просьба. Это просьба. Мы не можем никак руководить, командовать вами, но просьба обратить внимание и на этот аспект. Здесь все-таки занимаются детки. Они находятся в лесу, на трассе. И собаки, а еще и наркоманы. Вот, такая, вот такие две беды сейчас присутствуют на лыжной базе. Так скажем, вокруг лыжной базы. Удачи всем, до свидания, всего наилучшего!